В эфире государственной телерадиокомпании. ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Вице-премьер-министр Денис Розаков провел совещание о ходе формирования управлений Патрульной службы милиции города Бишкек. Отмечено, что Управление Патрульной службы милиции столица заменит существующие Патрульно-постовую службу милиции и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках реализации рекомендаций рабочей группы по реформированию органов внутренних дел, созданной по поручению президента, проводится открытый конкурс по набору сотрудников во вновь образуемое управление. Замминистра внутренних дел Алмазбеку Розалимову Риев доложил о ходе проведения конкурсного отбора. На сегодня поступило 1024 рапортов и заявлений. Из них 308 заявлений поступило от гражданских лиц, 716 – от сотрудников правоохранительных органов. Розаков отметил, что реализация пилотного проекта предусматривает укрепление материально-технической базы службы. По пилотному проекту предполагается выделение 197 миллионов сумм на укрепление материально-технической базы. В том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других и других специальных средств, а также формированного обмунформенного обмундирования. По итогам совещания Минфину в приоритетном порядке поручно обеспечить своевременное финансирование заложенных мероприятий, открыто и качественно провести конкурсный отбор. В ходе проведения разъяснительно-профилактических работ в Сукулукский РУВД был доставлен 31 житель села Урок Сукулукского района Чуйской области. По информации МВД в настоящее время проводится разбирательство по каждому. Граждан отпустят под обязательства. Также в данное время сотрудники органов внутренних дел Сукулукского РУВД и ГУВД Чуйской области продолжают патрулирование, а также обеспечивают правопорядок и безопасность. Утром 5 июня в селе Урок произошла драка между подростками. Двое пострадавших были доставлены в больницу. Днем в селе возник конфликт между двумя группами. В результате милиция задержала ряд лиц. В ГСБ по Нарынской области с заявлением обратились местные жители города Нары на принятии мер в отношении определенной группы лиц, которые, войдя в доверие к заявителям и под предлогом легкого материального обогащения, убеждали их вносить свои денежные средства в якобы прибыльный бизнес. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. В ходе проведения соответствующих мероприятий было установлено, что выступающие в качестве организаторов указанного преступного бизнеса двое граждан, действуя в своих интересах, в период с 2017 по 18 года на территории одного из центральных рынков города Нарын открыли офис компании «Five Winds». Далее в целях извлечения незаконного дохода без регистрации в органах юстиции и налоговых органах указанные лица создали условия для деятельности финансовой пирамиды и, войдя в доверие граждан, предлагали участвовать в ней. На сегодняшний день установлено более 270 обманутых жителей на Рынской области. Предварительный ущерб, нанесенный злостными действиями преступной группировки, свыше 34 миллионов сомов. 24 мая при пересечении государственной границы через КПП Актелек в Чуйской области задержана одна из организаторов финансовой пирамиды – Санбек З И в следующем, и в последующем водворена ВВС ОВД города на В этот же день на Рынским районном судом в отношении нее применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. ГСБ просит пострадавших от незаконных действий компании Файв Уинс обратиться в ведомство. 2 июня ГКНБ в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий при незаконном пресечении государственной границы через КПП Манас аэропорт и попытке вылета в город Стамбул задержан гражданин одной из соседних стран, который использовал фиктивный паспорт Кыргызской республики на имя Кудирова Ислама. В ходе проверки установлено, что фактическим владельцем паспорта с указанной серией является гражданин нашей страны, житель Ужасской области. Одновременно в зале ожидания аэропорта Манас задержан организатор данной преступной группировки, у которого обнаружен еще один ф паспорт, выданный на имя Насырова Пайзуло. Установлено, что задержанный организовал устойчивый канал по изготовлению сбыта поддельных паспортов Кыргызской Республики для иностранных граждан, которые в последующем отправлялись за рубеж. Изготовленные поддельные документы могли использоваться в целях переправки рекрутов Международной террористической организации в зону боевых действий. В ходе опуска по месту жительства также обнаружены и изъять фиктивный паспорт Кыргызской Республики. Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП, в настоящее время задержанные в Варены в СИЗО КНБ ведется следствие. Пункты пропуска Тургард-Автодорожный и Иркиштам-Автодорожный на Кыргызско-Китайском участке государственной границы временно закроют. По информации Госпогранслужбы, границы закроют с 7 по 9 июня по инициативе китайской стороны в связи с празднованием фестиваля драконьих лодок или, как его еще называют в Китае, праздника риса. Пропуск лиц транспорта и грузов возобновится 10 июня. В Кыргызстане на лето ввели ограничения на дневной проезд большегрузных автомобилей по дорогам общего пользования. По информации Минтранса, решение принято для обеспечения сохранности автомобильных дорог и увеличения срока их эксплуатации. Запрет на проезд большегрузов действует до 1 сентября с 9 часов утра до 20.00. При достижении дневной температуры воздуха плюс 28 градусов. Запрет касается большегрузных крупногабаритных автотранспортных средств с максимальной общей массой 25 тонн и нагрузкой на одну ось более 7 тонн. Запрет на проезд не распространяется на автотранспортные средства, перевозящие пассажиров, крупногабаритные и специальные грузы на основании специальных разрешений, выдаваемых уполномоченным госорганам, доставляющие гуманитарную помощь. Кроме того, ограничения не действуют на транспорт, перевозящий опасные грузы дорожных органов Минтранса и подрядных организаций, задействованных в строительстве, реконструкции, реабилитации и содержании автомобильных дорог. Бишкек к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества практически готов. Муниципальными службами практически на 100% выполнены все работы. В настоящее время на завершающем этапе проводятся работы по озеленению, благоустройству мест общественного пользования. Подробней о готовности столицы к проведению предстоящего мероприятия международного масштаба материалем нашей съемочной группы. Все запланированные мероприятия по подготовке к столице к проведению саммита ШОС почти завершены. Так, сотрудниками муниципальных предприятий Тазалык и Бишкек-Зеленхоз работы по художественному оформлению и озеленению въездного комплекса «Аскатаж» уже завершены. Ими были собственноручно изготовлены и установлены объемные буквы и элементы декорации в национальном стиле. Также была полностью отреставрирована въездная арка. Стоит отметить, что все элементы декорации в ночное время освещаются светодиодными лентами и прожекторами. На завершающем этапе проводятся работы по благоустройству прилегающей территории Национальной филармонии имени Сатолганова. Так, полностью обновлен архитектурно-фонтанный комплекс Манас, заменена брусчаткой тротуары. Кроме того, полностью обновлено уличное и фасадное освещение, а также флагшток. Огромная работа проведена сотрудниками муниципального предприятия «Бишкек-Зеленхоз». Ими вместо старого розария, который украшал клумбы у Национальной филармонии на протяжении 30 лет, высажены более 113 тысяч цветков в виде орнамента. Впервые в обустройстве клумб были использованы декоративные камушки мраморной крошки. А на аллее молодежи разбиты новые цветники из 56 тысяч цветков. Как отметил заместитель директора «Бишкек-Зеленхоза» Рысалы Джаналеев, работы по озеленению ведутся в две смены. Также нами установлено 170 штук цветочных деревьев. Сейчас укладываем газон на тех участках, где ранее были торговые точки, незаконные парковки, заезды и пустовали места. Кроме того, мы проводим установку малых архитектурных форм в виде маленьких черепашек из габионов. Они призваны украсить и дополнить общий ландшафтный вид городских улиц. Работы по озеленению и благоустройству территории проведены по всему маршруту следования официальных делегаций. Также в этой части городскими службами завершаются строительные и ремонтные работы дорожного полотна, путепроводов, мостов и других инфраструктурных объектов. Кроме того, ведутся работы по своевременной замене элементов наружного освещения и декоративной подсветки. По части дорог принципиально сделана реконструкция расширения проспекта джебек Джолу. Со стороны Фулчика за счет этой реконструкции удалось сделать также ремонт этого моста и пешеходного моста и с левой и с правой стороны. И также там проложен новый асфальт. Теперь там уже не будет эффекта бутылочного горлышка, проезд будет достаточно расширен. И принципиально еще делается установка. Я, как уже сказала, установлены и обновлены опоры для освещения. Порядка двух тысяч новых ламп установлено. И также там, где есть флагштуки этих стран, которые будут приезжать, будет установлена также дополнительная подсветка предстоящему саммиту ШОС готовятся и сотрудники правоохранительных органов. Весь личный состав ГУВД Бишкека и Центрального аппарата МВД переходит на усиленный режим несения службы. Как отметили Министерство внутренних дел, ими будет уделено особое внимание обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Главному управлению общественной безопасности просит всех граждан и гостей столицы сократить передвижение на автотранспорте, так как будут вводиться ограничения. В период именно проведения данного саммита сотрудники милиции, которые будут заниматься обеспечением общественной безопасности в стране, будут проводить профилактическую работу с общественными организациями и движениями, а также и с гражданами. И это будет проводиться в целях недопущения проведения массовых акций, митингов». В целом столичными властями проводится своевременное и качественное завершение всех строительных и ремонтных работ в соответствии с архитектурными решениями. Также стоит отметить, что все работы проводятся за счет средств городского бюджета. При этом, благодаря слаженной и эффективной деятельности всех муниципальных служб, часть выделенных средств удалось сэкономить. Они в дальнейшем также будут направлены на озеленение и благоустройство любимой столицы. Тимур Тимиргаляев, Хайнар Ормонов, ЛТР Бишкек. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.